Ударит ли спецоперация в Украине по кошелькам россиян? Ответ России будет незамедлительным. В Казанском федеральном университете презентовали фотоальбом Амирхана Яники. Фотоальбом он как бы, э, составлен для высших и средних учебных заведений. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Сабина Хасанова. В Казанском федеральном университете состоял заседание ученого совета. Традиционными вопросами стало присвоение ученых званий доцентов, докторов и кандидатов наук. Также в рамках обсуждения была затронута тема заслуживания программ развития институтов в рамках программы «Приоритет 2030». Более подробно об ученом совете в одном из следующих выпусков. 24 февраля президент России объявил о проведении военной спецоперации в недавно признанных суверенными Донецкой и Луганской народных республиках. Что происходит между Россией и Украиной, разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. Украинцы спешат покинуть районы военных действий. Как сообщает Минобороны России, подразделения Народной милиции Донецка и Луганска перешли в огневое контрнаступление при поддержке российских вооруженных сил. События разворачиваются через два дня после признания суверенитета республик. По данным российских источников были нанесены точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вот, никаких ударов по гражданским объектам России не наносила. Вот. ну, А если говорить о том, что такие заявления делает Зеленский или какие-то другие политики, то, как я уже ранее сказал, сейчас любые действия России они будут искажаться и высвечиваться в крайне негативном свете, чтобы представить Россию как агрессора. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ситуация мгновенно отразилась на фондовом рынке. За сутки падения акций ряда крупных российских компаний достигло 50-60%. Тем временем Китай, воздержавшийся от прямой поддержки России, разрешил ввозить российскую пшеницу не из семи регионов, а со всей территории. Неизбежные новые санкции Запада. Какие еще гадают специалисты. Подозреваю, что ограничения на экспорт, нефти, газа, там, пшеницы и так далее, введены не будут, поскольку это просто обрушит э, мировые рынки соответствующих товаров. То есть э, запрет на продажу нашей нефти или газа просто приведет к тому, что э, нефть и газ на мировых рынках станут стоить, э, может, в полтора, может, в два раза, а может, и в три раза дороже, чем сейчас, что нанесет в первую очередь удар как раз по э, основным инициаторам санкций. Взаимные обвинения в национализме привели к разрыву дипломатических отношений. Приведут ли эти события к установлению нового железного занавеса, продолжит политолог Роман Пеньковцев. Ситуация с железным занавесом, она ведь, в принципе, уже сегодня на наших глазах реализуется со стороны Запада. Ведь как можно расценить те пакеты санкций, которые вводятся по отношению к России, начиная с 2014 года. Уже заявлено руководителями европейских стран и Соединенными Штатами, что будут существенно расширены эти санкции. Ряд европейских стран призвал отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, аналогом которой выступает российский мир. Также были отменены авиаперелеты в южные регионы России. События продолжают развиваться. Ряд Кугушева, Универньюс. В рамках реализации программы «Приоритет-2030» в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета продолжается защита дорожных карт структурных подразделений ВУЗа. Отдельно в ходе защиты дорожных карт была затронута тема развития социального и технологического предпринимательства, активно работают над программой «Стартап как диплом». Заслуживание прошло под председательством в Рео ректора Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского. В институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошла презентация фотоальбома татарского классика Амирхана Яники для студентов университета. Все подробности мероприятия узнавала наш корреспондент. Ежегодно в канун Международного дня родных языков в институте филологии и межкультурной коммуникации проходят мероприятия, которые рассказывают о творчестве и жизни казанских классиков. В этом году прошла презентация фотоальбома великого писателя Амирхана Яники. Фотоальбом, он как бы составлен для высших и средних учебных заведений, для того, чтобы учителя, преподаватели могли пользоваться на уроках. Презентация проходит в форме презентации фотоальбома, то есть Амирхан и Ники рассказывает сам, комментирует свои фотографии сам. Творчество Амирхан и Ники богаты многогранно. Наиболее популярными считаются его произведения послевоенной прозе. Они отличаются глубокой лиричностью, обладают большой силой и эмоциональностью воздействия на читателя. Кафедра татарской литературы Казанского федерального университета очень активно работает по популяризации классику татарских писателей среди общественности, среди вузов и среди учебных заведений, средних учебных заведений. Для учителей мы все это как бы представляем. Вчера фотоальбом был представлен для учителей средних школ. В 2019 году в честь 100-летия Мирханы Ники был переиздан сборник всех его произведений. Одной из самых дорогих для него книг был его автобиографический роман ⁇ Страницы прошлого ⁇ Китап. Он был издан в формате аудиокниги. Некоторые произведения писателя переведены на английский и русский языки. Елизавета Никитина, Мир Юлдашев, Универньюз. Как связан Викторин Грузев и Императорский университет? Викторин Сергеевич Грузев – выдающийся русский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, а также заслуженный деятель науки РСФСР.